Про пожаловать в мир видеоконтента. с вами Элена Романова, и сегодня я расскажу вам о страхах, которые не дают вам снимать видео. И причина номер раз – вам кажется, что видео – это говорящая голова. И действительно, на просторах интернета я сейчас вижу много роликов, которые обрезаны максимально и не щадят даже макушку, и это действительно выглядит очень некрасиво, и решением такой проблемы может стать хорошее кадрирование. Причина номер два. Вам кажется, что видео это ожившая фотография в паспорте. Решением такой проблемы может стать хорошая подготовка. Сделайте хорошую прическу, макияж, подберите одежду, которая будет контрастна вашему фону, и ваше видео будет хорошего качества. И причина номер три. Она же основная, она же глубинная, она же генетическая. Дело в том, что страх публичных выступлений стоит у человека на втором месте после страха смерти. А у некоторых, даже на первом, они говорят, я лучше сдохну, но выступать не буду и видео записывать не буду. Друзья мои, с этим можно и нужно бороться. Как? Я расскажу вам в следующих видео. Не пропустите!